Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог, астролог, преподаватель Бадзи. Продолжаю знакомить вас с материалами курса «Супружеский дом в карте Бадзи. Тема любви, романтики, брачных отношений всегда была и относится к самым таким топовым, самым важным темам в астрологических консультациях. Люди спрашивают, когда они выйдут замуж, каким будет муж, как он будет к ним относиться. Вот эти все вопросы задают ну не только молодые девушки, но и женщины, да и мужчины. Всех, конечно, интересуют вторые половинки, особенно если они их еще пока не нашли. А вот... С приходом опыта, когда за спиной уже есть багаж каких-то неудавшихся отношений, и человек уже в возрасте, то его будет не только волновать, какой муж, да что, как он выглядит, а будет, конечно, волновать какие-то уже и другие вопросы. Например, есть ли гарантия уже счастливого брака, если я выйду во второй или в третий раз замуж? Если есть, то вот... Какие, да, какие показатели того, что я буду счастлива во втором или в третьем браке. Что мне нужно сделать, как себя вести, чтобы сделать счастливым своего любимого человека и самой наслаждаться счастьем в браке. В Бадзе прописана именно та модель отношений, которая вам нужна для внутреннего духовного роста. И чем быстрее вы о ней узнаете, тем больше шансов будет создать счастливую гармоничную семью. Приглашаю вас на бесплатный мастер-класс «Секрет супружеского дома» в астрологической карте. Переходите по ссылке под этим видео, записывайтесь для участия, количество мест ограничено и успейте зарегистрироваться. А сегодня я поделюсь с вами одной из моих любимых техник, техникой-подсказкой, где можно встретить будущего супруга. Несмотря на всю простоту этого метода, эта техника бывает просто удивительно точна в описании обстоятельств вероятного знакомства. Проверена уже очень-очень много раз на реальных примерах, на реальных людях. Уверена, вам эта техника тоже понравится. Итак, смотрим свою астрологическую карту Бадзи на калькуляторе нашего сайта npugacheva.com и находим среди восьми иероглифов нашей карты, основной карты «Столпов судьбы». Ищем супружеский дом. Это земная ветвь столпа дня. Вот вы ее видите на слайде. Следующий шаг. Ниже, прямо на этой же странице, вы увидите таблицу, которая будет называться «Дворцы судьбы». 12 дворцов или 12 жизненных сфер, которые вычисляются с учетом основной карты. Это и есть та самая любимая многими техника, которая подскажет, где же может, можно встретить будущего супруга. Так вот. В одном из этих 12 дворцов находится точно такая же земная ветвь, как и та, на которой сидит ваш господин Дня. Это и есть супружеский дом. В примере, который вы видите сейчас на экране, земная ветвь столпа дня тигр, и этот тигр попадает в дворец, который называется дворец братьев и сестер. Давайте заглянем в этот дворец. Что мы там видим? Ну, кто-то уже проходил и знает. Всю технику 12 дворцов, кто не знает, то сейчас, тот сейчас немножко как раз с ней познакомится. Итак, что такое дворец братьев и сестер? Это наши родные братья и сестры, и не только они, но и люди, с которыми в силу разных причин у человека устанавливаются такие равноправные и достаточно близкие отношения. То есть не кто-то выше, кто-то ниже, кто-то подчиненный или старше, а именно равноправные. Это могут быть те, с кем человек ходил в одну школу, вместе вырос, состоит в одном сообществе, занимается в одной спортивной секции, проживает в одном доме, гостинице и так далее. Среди них и надо искать будущего супруга или супругу. Рамки этого дворца, они не ограничены. А если земная ветвь дня попала в дворец жизни, который отвечает за здоровье, в том числе и за здоровьем, не только за всю нашу жизнь, то, естественно, нам нужно присматриваться к людям, которые так или иначе помогают нам ухаживать за здоровьем. Как за физическим, то есть массажисты, тренеры по фитнесу, врачи, стоматологи, пластические хирурги, стилисты, парикмахеры и так далее. Так и эмоциональное здоровье, да, то есть это тоже одна из, такая, зоны ответственности дворца жизни, поэтому психологи, тренеры личностного роста – также могут входить в список потенциальных женихов. Следующий дворец – дворец супруга. Если там оказалась земная овец дня, то искать супруга надо на свадьбах. Может, это просто помолвки отмечают ваши друзья, и вы там с кем-то можете познакомиться. Могут это быть работники ЗАГСа, люди, которые организуют свадебные мероприятия, какие-то свадебные путешествия и так далее. Вот одна моя знакомая познакомилась с своим будущим мужем возле магазина по продаже свадебных платьев. Оказалось, он там просто устанавливал кондиционер. Ну, даже так может проиграться эта звезда. Если земная ветвь толпа дня попала в дворец детей, знакомьтесь там, где много детей. Это могут быть школы, детские сады, родительские собрания, библиотеки. Ну, даже если у вас нет своего ребенка, вы можете ходить до родительские собрания, например, племянника, почаще его навещать, например, в пионерские лагеря ездить, в бассейн водить, на детских площадках с ним гулять, в каких-то парках с, с племянниками гулять. И как раз это вам и поможет познакомиться. Нет племянников, берите знакомых детей своих, своих от каких-нибудь близких вам знакомых, ну, конечно, чтобы ребенок вас не боялся, это все понятно, был вам близок. Вот, и гуляйте с такими детьми, водите в цирк, в театр, и найдё... там-то и найдете. А, сейчас вот вспомнила тоже историю одной знакомой пары, где мужчина подрабатывал, переходил с одной работы на другую, всегда деньги нужны, пошел подрабатывать Дед Морозом. Вот, и встретил свою судьбу, вот такая тоже история бывает. Всегда очень приятно, если земная ведь столпа дня связана с дворцом богатства и власти. Потому что вполне вероятно ваш избранник входит в список Forbes. Ищите с ним встречи, где на элитных курортах, в ресторанах. Он может быть работать и в обслуживающим персоналом, но найдете вы его именно там. Элитные курорты, рестораны, магазины товаров премиум-класса, гольф-клубы, там всевозможные отели и рестораны, которые к этим гольф-клубам прилагаются. Можете просто присмотреться там к своему начальству, вышестоящим вас людям. И если среди них есть одинокие подходящие вам мужчины, то обратите на них внимание постарайтесь сделать так, чтобы они обратили внимание на вас. Так что, в конце концов, может быть, он будет покорен вашим обаянием. Дворец недвижимости это область риэлторов, опять же, консультантов всех мастей, начинает, психологов, заканчивая стилистами, юристов, организаций, которые совершают сделки с недвижимостью. Ну и, конечно, владельцев крупных плантаций, пентхаусов апартаментов и какой-нибудь коммерческой недвижимости и так далее так что вы можете работать в риэлторской компании можете ходить на какие-то встречи где эти люди встречаются обмениваются каким-нибудь бизнес опытом как они там я не знаю сдают например свою коммерческую недвижимость такие тоже бывают встречи кроме того поскольку в этом дворце много общается то, я уже говорила, сюда входит и сфера психологии, и вообще сфера ну, взаимодействий между людьми. То есть это могут быть какие-нибудь просто даже встречи с людьми в каком-то пространстве, я не знаю, может быть там какая-нибудь библиотека, это книжный клуб или киноклуб, то есть в какое-то специфическое место. Вообще дворец недвижимости, он переводится как дворец пространства, то есть вот, ну, какие-то специфические пространства могут у вас свести. Если символ будущего супруга во дворце служащего, то ищите его в коллективе, в своем рабочем коллективе, а также среди людей, которые помогают другим по роду своей деятельности. Это могут быть социальные работники, педагоги, опять же психологи, специалисты по какой-нибудь ну, адаптациям инвалидов, например по работе с мигрантами, ну и много-много других помогающих профессий, кто занят в социальной сфере. Что касается Дворца друзей, то здесь ситуация очень прозрачная, вы можете осмотреться, ваш будущий муж может уже быть с вами рядом, это может быть кто-то из ваших друзей, а, а может быть друг вашего друга, так что побольше ходите на тусовки со своими знакомыми, побольше ходите на дни рождения, где приглашают знакомых, может быть, может быть, не знакомых для вас людей, но знакомых для них. Так что друзья друзей тоже подходят. Дворец риска. Ну, это понятно, что опасность любого рода, да, то есть это могут быть аварийно спасательной службы, это может быть человек-хирург, военные, сотрудники поисковой службы и так далее. Но это могут быть и люди в каком-то кризисе, это могут быть люди, когда человек, например, заболел, потерял работу, становится беззащитным, тоже вот работает человек, дворец риска, и вот каким-то образом такой может быть не очень хороший период, а может вас свести. Вот, так что, а может быть, это просто коллега по работе, если вы уже работаете э, в какой-нибудь службе спасения просто на телефоне, да, то есть вы уже какой-то такой организации принадлежите, где могут вот эти самые, где работать этот самый дворец риска. А если земная овец толпа дня попала во дворец религии, то, ну, конечно, помимо того, что прям вообще может быть религия, религия, да, то есть вы можете встать ну как крайний случай женой православного священника и получать радость от почетного звания матушка вы можете найти конечно человек своего не только в церкви но и вообще человека единомышленника который занимается какими-то духовными практиками если конечно вы же ими тоже занимаетесь опять же многие занимаются йогой цугун может просто изучать китайскую метафизику и будете ее изучать вместе, и, в общем-то, тоже вас это все сведет достаточно близко. Следующий дворец – дворец движения. Это путешествие: перемещение по миру, переезды. Часто люди знакомятся в поездках, самолетах турпоездках, командировках. Конечно же, это все очень романтично. Такие знакомства очень часто перерастают в, сразу в серьезные. Очень хочется перевести любимую женщину из другого города. Но иногда это может быть просто. Чисто переезд. Человек переехал с одной улицы на другую. И вот как-то в процессе этого переезда может и встретить своего потенциального супруга. И последний дворец это дворец родителей. Часто это тот самый случай, когда родители начинают подыскивать вторую половину, особенно это мамы активно этим бывают заняты вторую половинку для сына или для дочери. Часто это действительно становится, они могут стать посредниками, либо мы можем искать через знакомых своих родителей. Да? То есть это может быть вот кто-то то есть присмотритесь к их кругу общения. Ну, либо этот человек должен быть с родины вашей, только там, где родились вы, либо этот человек может быть, ну, считается возраст родителей, это, конечно, не значит, что он вас на 20 лет старше должен быть. Он, может быть, и будет на 10 лет старше, но он будет у вас старше. Но в какой бы дворец ни попала земная ведь столпа дня, это не обязательно будет касаться официального брака. Это может быть партнер просто по серьезным отношениям. Это может быть гражданский брак. Но в любом случае это будут длительные и незабываемые отношения. Более глубокий анализ супружеского дома вас ждет на мастер-классе. Переходите по ссылке под этим видео, записывайтесь на открытые мастер-классы «Секреты супружеского дома в астрологической карте». А на сегодня это все. Оставайтесь на нашем канале, чтобы не пропустить наши главные новости. С вами была Наталья Пугачева и до следующего видео.